Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в замечательном курортном городе Анапа. На данный момент я нахожусь на строительной площадке коттеджного поселка Эден Виллэдж. друзья, на этом все подписывайтесь на нас на youtube канале в социальных сетях, ставьте лайки, комментарии, звоните по этому номеру телефона, которого вы видите внизу и ждем вас в наших офисах. До свидания до новых встреч!